Сегодня реформируется практически вся система управления ФИБО Европы. Конечно же, я всегда проявлял такую активную позицию в вопросах развития европейского баскетбола, в вопросах защиты интересов украинского баскетбола. Поэтому, честно говоря, это было ну, таким сюрпризом для меня. Это номинация, и я особен, особенно не просил и как бы не, не, не стремился, но так, вот, вот так получилось, что а, номинировали и, в общем-то, все поддержали. И я очень благодарен Тургаю Демерелю, что он оказал мне доверие. А, ну, какие получу полномочия, там мы будем работать. Ну, я думаю, что сегодня европейский баскетбол нуждается в серьезных реформах. Сегодня у нас вид спорта, который в общем, не имеет права находиться в том состоянии, в котором находится сегодня в Европе. Поэтому я думаю, что все мы вместе, исходя из опыта, который у нас есть, туда пришли в, в исполком в общем -то, представители баскетбольных стран, условно, бывшие баскетболисты, функционеры, которые в общем -то, имеют опыт, Огромный опыт работы в своих федерациях и бывшие баскетболисты. Поэтому, я думаю, сегодня пройдет время. И мы, конечно, это не... не... Происходит за один, за, за один сезон, за одну минуту, там, за неделю. Это э, длинный процесс, который, в общем-то, надо, надо направить в правильном направлении. Все, что, какие задачи мне будут ставить, все буду стараться выполнять на высоком уровне. В данном случае это не является такой, э, э, скажем так, должностью, которая должна находиться все время в Мюнхене, там, условно, на зарплате. Вот президент федерации, генеральный секретарь, да, а мы это можем работать э, э, на своих, скажем так, должностях и в Украине, и естественно ну, принимать участие уже в, в таком неактивном не, не режиме но вот в таком режиме в котором в общем, и из Киева и приезжать и в общем -то, как бы решать в общем -то, оперативные вопросы спортивное видео